Вы смотрите канал «Бухгалтерские услуги», те, кто заходил на мой сайт, то знают, что ко мне можно обратиться за бухгалтерским сопровождением вашей компании или ИП, а также купить платный видеокурс по бухгалтерскому учету от нуля, от создания информационной базы до баланса. Также на сайте еще можно увидеть три очень популярных мастер-класса, которые периодически у меня заказывают. Этот небольшой урок я хотела посвятить такой косвенной проблеме по бухгалтерскому учету – это платежная ведомость. Почему проблеме? Потому что если мы берем платежную ведомость, неважно из какой зарплаты, по кассе платежная ведомость, неважно из какой программы бухгалтерский учет или зарплаты управления персоналом, то она выглядит следующим образом печать платежная ведомость Т-53, а как вы понимаете, если вы деньги выплачиваете наличными, эти ведомости нужно печатать два раза в месяц сотрудники получают зарплату и расписываются в этих ведомостях выглядит она стандартно но я вот не понимаю почему до сих пор разработчики 1с не сделали ее нормальную печатную форму вот если мы с вами посмотрим печатную форму она почему-то располагается на двух страницах и в настройках если мы зайдем в настройки перед печатью никаким образом поправить это нельзя ну, это, казалось бы, мелочь, но я, например, у меня не поднимается рука распечатывать такие ведомости, где куча пустых строчек ненужных, и если там от одного до 5 человек в компании, зачем печатать вот эти два листа непонятных. Поэтому что я делаю в таком случае? В таком случае я нажимаю на кнопочку «Сохранить», сохраняя в формате «Word», Документ сохранился. Теперь захожу в нужную папку, куда я его сохранила. Вот этот файлик у меня вновь сохраненный. Открываю его и начинаю форматировать. Приводя его в соответствие, в нужный вид на одной странице. Здесь, в общем-то, нужно всего сделать три действия. Первое действие. Это нам нужно сделать, отформатировать документ так, чтобы он печатался на одной странице. Чтобы увидеть, где находится перенос страницы, нужно всего лишь навсего нажать вот на эту кнопочку. Отобразить все знаки. Нажимаем на эту кнопочку. У нас отображаются все знаки. И мы видим, где у нас происходит разрыв страницы. Мы его просто выделяем и по кнопочке Delete удаляем. Удалили. Далее э, нам уже эта кнопка не нужна отобразить все знаки. Отключаем ее. Второе действие, которое нужно произвести. Нужно выделить все пустые строки. Э, правой кнопочкой мыши вызываем контекстное меню. «Удалить ячейки» и из появившегося списка выбираем «Удалить всю строку». Всю Окей. Строку. Ок. И третье действие. Соответственно, у нас этот печатный документ э, стал уже на одной странице. Ставим здесь одна страница. Количество листов 1. Сохранить. И смотрим печатную форму. Вот теперь это совершенно другой вид, печатается одна страница и ничего лишнего. Если такие видео, вот небольшие, вам будут полезными, если это видео было полезным, пишите, пожалуйста, в комментариях, я буду больше записывать таких видео. На этом все.